Приветствую вас, кому интересен Форекс. Меня зовут Александр. С Форексом я знаком более 4 лет и на личном опыте убедился, что заработать 100 тысяч и более за один месяц на Форекс реально. Главное это точность и надежность сигналов торговой системы и, конечно же, ваше желание и нацеленность на успех. На данный момент находимся в ожидании двух тейк профитов по паре евро и фунт доллару. Важно правильно понимать точность индикаторов и дивергенцию. Это позволяет вовремя войти в рынок и в то же время вовремя зафиксировать прибыль. Будем торговать по тренду, учитывая все сигналы индикаторов. И на волне в 620 пунктов по австралийцу работаем только на падение. На практике сигналы высокоэффективны благодаря точности и синхронности индикаторов. у паре фунт договоров прибыли 190 пунктов, на волне длиной в 319 пунктов. Прогнозировать движение цены на графике с помощью торговой системы визуально понятно и просто. Главное вовремя фиксировать прибыль, поэтому я своевременно это выполнить с австралийским долларом, ожидая движения вверх и на других валютах также вовремя это получилось. Желаю вам финансовых побед на рынке Форекс. До встречи!